Добрый день! Мы продолжаем разбор задач предстоящего чемпионата России по решению головоломок. Сегодня мы попробуем разобрать некоторые задачи первого тура. Первый тур – спринт, в нем 20 задач на 40 минут, то есть в среднем по 2 минуты на задачу. То есть решать задачи надо быстро, не задумываясь. Соответственно, очень важно использование некоторых стандартных приемов, в большей степени, чем поиск каких-то хитроумных логических ходов. Первая задача Судоку 6 на 6 Вообще-то за Судоку задача довольно стандартная, разбирать долго не имеет смысла, но в Судоку 6 на 6 как раз особенность то, что довольно редко нужно искать хитроумные ходы, мы всегда можно воспользоваться всего одним-единственным Методом решения Может быть это не всегда дает самый быстрый результат Но достаточно хороший Как я бы посоветовал решать подобные задачки? Ну Вот возьмем один из примеров Давайте рассмотрим по, по порядку будем рассматривать каждую цифру, скажем, единица У нас есть уже две единицы в сетке Нужно поставить еще четыре Одна где-то здесь, еще одна здесь, здесь и здесь То есть пока не очень понятно Двойки, опять же есть две двойки Здесь одна из, двух, одна из двух клеток. Здесь одна из трех. А в этой области сразу понятно, что у нас здесь, здесь двойки быть не может, но двойка стоит здесь. Аналогично, в этой области двойка находится здесь. После этого можно поставить и в эту область, и в эту область. То есть у нас все двойки расставились. Ну, троек все-таки пока нет, пока стоять не будем. Приходим к четверке. Опять же, четверка. Сразу видно, что в этой области четверка стоит только здесь. Значит, она в этой области будет стоять только здесь. Ну а здесь пока не пойдет. Она может стоять здесь четверка или здесь. И здесь четверка. То есть у нас две осталось пока. прием Следующая пятерка. Опять же, про пятерку, что можно сказать? Вот она одна уже цифра стоит. можно вторую поставить сюда. Но остальные пока мы поставить не можем сходу. Следующая шестерка. Опять же, у нас уже две шестерки есть. В первую очередь стоит рассмотреть прямоугольник, который как бы состоит на пересечении этих вот этих двух рядов. То есть вот в этом прямоугольнике очевидно шестерку можно поставить сюда. В этом прямоугольнике шестерка здесь и здесь быть не может, может поставить сюда. Ну теперь можно эти два в левом пока не ставится, а в правом очевидно ставится шестерка здесь. Плюс еще здесь ставится шестерка. Вот мы прошли все цифры от до 6. что-то поставили. Снова возвращаемся к единице. Теперь уже у нас появилась, скажем, в этой области можно поставить единицу вот сюда. Больше низ пока не ставится. Двойки все уже стоят. С тройками пока такая же непонятность, как и было раньше. четверки тоже ничего не, не прияснилось. у нас. Вот, и, вот есть вот четыре, 2 здесь и здесь. Ну, в, можно сразу заметить, что на самом деле вот в этой области у нас всего одна пустая осталась. Естественно, ставится тройка. А сюда, в этом столбце ставится пятерка. Сразу тройка и пятерка. И тройка. То есть у нас как бы форсированного расставляются некоторые цифры. Ну еще вот в этом столбце сразу видно, что только одна клетка, осталась пятерка, сразу хочется поставить последнюю пятерку, она естественно находится вот в этой клетке. Ну дальше, конечно, все совсем просто, но можно опять же планомерно закончить. Снова, если мы не видим, очевидных форсированных ходов мы не видим, то можем посмотреть опять же, посмотреть единицы, двойки, тройки. С ними не все плохо, а вот четверка позволяет поставить вот здесь четверка на печенье вот этих двух столбцов. Мы можем поставить четверку сюда. Здесь опять же за счет вот этих двух четверок осталась только одна клетка. Ну и дальше уже здесь у нас ставится единица и тройка. Здесь же опять тройка единица, и единица, здесь единица и тройка. Вот таким образом задача решена. Может быть мы не уложились в две минуты, но решили ее достаточно быстро.